Поскольку вы со мной не знакомы Я вице-президент компании Business Process Technology, Топ-лидер 28 лет в бизнесе и производстве Родился я в Риге В семье кинематографистов вот. Мама делала там известные фильмы Папа тоже вот. Учился в Минске Кстати в Польше у нас С 90-х тоже много и в Лодзе И во Врославе Там были партнеры у меня Любил я эти городишки, вот, и ведем активный образ жизни. И у нас сейчас команда, которая развивается в 20 странах, более трех половиной тысяч людей, и это за несколько лет. Вы, кстати, чем занимаетесь по роду вашей деятельности? И откуда вы? Я экспорт-менеджер. А, на экспорт посылаете что-то? Или эксперт? Да. Э, Поставаю, подаю компьютерную технику фирмам за границу. А, ну отлично. Супер. Это Вы, вы самостоятельное лицо, самозанятое или на кого? Нет, нет, нет, я работаю для компании. Просто а? в экспорте. А, ну понятно. А раньше где жили в Союзе? В Казахстане. А, в Казахстане, ну отлично. В Казахстане, это просто моего детства. Астана? Ну, Астана это круто. Сейчас там бумсает все, там кстати очень много инвесторов у нас в компании. Но я скажу честно, у нас на прошлой неделе там, за пару дней только этого более 20 инвесторов пришло в нашей только линии. А вот. Ну, чтобы долго не тянуть, расскажу вам предысторию о том, что эту компанию, которую мы представляем, Business Process Technology, я уже знаю, ну, скажем, лет шесть, потому что она раньше, ну, она двадцать лет уже выпускает медицинское оборудование для людей, да, и для хайл практикеров, и для врачей. И вот сын а, этого производителя, он компьютерщик, ну, и работал на технологии по обеспечению космонавтов биорезонансом и так далее, там, программирование и все вот это. И они выпустили несколько лет назад предложение для бизнеса VIP. У нас как бы три продукта. Технологии для здоровья, оздоровления, омоложения организма, контроля себя. Вот, очень эффективно и классно. Второе, это у нас э, VIP vip вот это приложение для бизнесменов и эффективного ведения. допустим, ваш шеф может ну, еще больше увеличить эффективность сотрудников и так далее, и так далее. И третье, вот эти бизнесмены, они сказали, а нам бы платежную систему подвязать было бы вообще шикарно. И когда вот этот бомб криптовалют начался, э, то Евгений, наш шеф, предложил гениальную идею, потому что она была очень простая. Но она и есть простая. Мы сделали криптовалюту, токены, которые является средством платежа. Она является платежи, средством платежа для юридических лиц. У нас есть лицензия европейская, у нас свой банк в Сингапуре, у нас своя группа инвесторская, в Арабских Эмиратах, где они делают эмиссию на все поступающие деньги, выпускают випкоин, который на 100% застрахован золотом. И а, вот это круто, потому что такого нет ни у кого в мире. И потом я объясню механизм, при котором эта криптовалюта постоянно растет, но она не может упасть. Она привязана к золоту. А золото еще и поднимается сейчас на 24%, если вы в курсе. Вот. И... А вот на ну, сразу вопрос Да А вот эти всякие Эти документы например, там, Лицензия Она доступна например, Можно было посмотреть Конечно Они общедоступны И где их можно посмотреть а, Анастасия вам пришлет э -э Ссылочку Вы зарегистрируетесь Даром в нашу систему и прямо там в информации в документах можете их посмотреть и там тоже рассказывано об этом банке что это за банк и так далее да? не ну конечно да но у нас есть для этого презентации есть брифинги видео брифинги с президентом и так далее но я вам сейчас просто расскажу о чем речь ну да. чтобы вы просто понимали да вот откуда это все произошло и у нас уже сейчас есть свои терминалы выпускающиеся, но ну, мы международная компания представлены в 36 странах. Вот, и поэтому у нас есть в Швейцарии головная компания Великобритании, в Словакии у нас сборка для Европы идет, производство этих наших приборов. Потом в России тоже, в Казахстане у нас офисы три, в Астане, Алматы и в, этом, в Шимкенте в Киргизии, ну и так далее, да, в Литве, у -у -у. поэтому у нас много всего, вот, но касательно вот этой технологии, это вообще уникально, и вот сейчас есть еще возможность стать соучредителем, то есть акционером, вот если вы в курсе, что такое биткоин? Ну, много об этом говорят, но так, чтобы конкретно вникальство не вникало. А, так вот те люди, которые купили его давно, и я тоже, приобрел правда к сожалению не так давно как многие то эти мальчики вот ну, кто просто 100 долларов туда положил сейчас миллионеры А они это сделали лет 5 назад просто так вот и здесь та же самая система но у вас еще у вас есть возможность стать соучредителем акционером и поскольку мы идем в раздел того что мы обеспечиваем транзакции юридическим лицам, ну вот допустим ваш Аушан, да, вот магазин в взрослую мне нравится, там на объездной. Мне не нравится. Но мы всегда мимо едем, когда из Прибалтики, то нам удобно там закупаться. Вот, правда там, да, пару часов ты потеряешь, это понятно, но... Да-да-да, это главный минут. Ну надо знать, что хочешь. Так вот... Если этот магазин брать Вот представьте, что каждая покупка Оплаченная карточкой Это транзакция И этот Аушан, он платит 1% Хозяин его за транзакцию Всего лишь через нашу систему А нормально банки берут 2-2,5-3% А то и больше Как такой банк да? и, вот, и вот мы обеспечиваем Юридическим лицам То есть вот, ну, магазинам, интернет-магазинам их оплаты вот в этом набирахе сейчас я вам все покажу а потом тогда мы вопросы обсудим хорошо так а, ну этот тут у меня для партнеров придуманы всегда шуточки потому что женщинам надо и чтобы шуба была и смартфон и, и в другом кармане нормальные сервис. и это хорошо поэтому Денег никогда у нас не бывает достаточно Если у нас мы еще как дети помним о своей мечте Обычно мечты должны быть большие И цели большие Тогда мы можем приблизиться хотя бы к ним И для того, чтобы их реализовать Нам нужно сегодняшним днем деньги И вот здесь есть возможность ну, Все мечтают, как нормальные люди что-нибудь создать такое, или вот мы работаем сейчас классно, я менеджер, да, но э, у тебя есть какая-то зона роста, ты все время зависишь от шефа, и поэтому э, хочется иметь еще что-то, что, допустим, позволит быстрее оплатить машину, которая в кредит, быстрее ипотеку заплатить за квартиру или вообще купить квартиру. И вот это одна из возможностей стать акционером э, в начале самого проекта. Поэтому акционерам и платят, потому что э, они вкладывают деньги до того, как все заработало на 100%. И в этом вся фишка. Но у нас она уже работает практически. Вот. И для успеха не нужно быть умнее других. Надо просто быть на день быстрее большинства. И вот именно благодаря Анастасии вы можете вот это вот все использовать. То есть в нашей компании Business Process Technology, и вот эти три продукта Которых вам я рассказал Так выглядит наверху веб наша система То есть ты можешь себя тестировать Где бы ни находился На работе, дома, в отпуске, где угодно И в маленький приборчик Закачивать свои тесты На основании теста Свой комплекс Это происходит в течение 5 минут Можно подобрать косметику, украшения Посмотреть, подходит или нет камни Ну и так далее Ну, Женщины сейчас продвинуты. И вот приложение для мобильных, для офисов и випкоин. Вот, Bitcoin это как раз сайт, на котором можно это все посмотреть. В чем фишка, сейчас многие слышали, но не совсем все разбираются и вот сейчас время такое, когда надо начать немножко присматриваться туда попробовать посмотреть. И вот у нас IT-технологии развиваются огромными темпами, и банковский сектор, согласна? Ну, наверное, да. Вот. И по рейтингу Forbes больше всего миллиардеров вышло из банковского дела, из финансов. Но сейчас миллиарды это зарабатывают в IT-отрасли, все эти ватсапы, Facebook и так далее. И вот соединение IT и банка сделало возможным выход вот этой криптовалюты. Это своего рода революция в финансах. Почему? Потому что ну, всем надоели привязки к доллару, который как будто бы должен быть обеспечен, но он на самом деле просто бумажный. И поэтому они как бы влияют на весь мир, но толку-то. И поэтому вот сейчас возникла такая ситуация, что эти криптовалюты там биткоин, их там очень много но топ 10 там их видно, их понятно они нужны допустим банки выпустили Ripple, это такая криптовалюта с помощью которой они на системе блокчейн на которой невозможно подделать ни одну операцию потому что она как бы как лего расписана на многие компьютеры да, и соединена в одну систему через интернет и если ты одну лего вытащишь, то картинка будет неполная, и ее транзакцию эту провести невозможно будет. Ну вот, надо просто почитать об этом. И поэтому э, банкам сейчас не нужны нотариусы, они договора на, по системе блокчейн просто подписывают в электронном виде. Им даже не надо ни подписи, ни летать друг к другу в офис и так далее. И вот если вы в вашей э, системе тоже по продажам блокчейн подключите, у вас договора точно так же будут с людьми идти а, вот, или с, ну, с покупателями. И вот эта биржа, она обеспечивает э, покупку за евро, допустим, или доллар, или еще за что-то э, этих криптовалют. И тут же их и продажи, и за это берет комиссию. Так вот, э, вот эта биржа Binance, она в состоянии купить Deutsche Bank. Но если вы представляете, что это за монстр во Франкфурте, то понятно, что он ну, по всему миру распространен. Так вот они за пару лет в состоянии его весь купить с потрохами и офисами. Вот такой объем там идет денег и потоков финансов. И вот криптовалюты дорожают, потому что они на спекулятивной цене работают. Биткоин, он ну, как бы первый, и в день те, кто его производят, в виртуальном мире есть специальные майнеры и так далее там такие фермы в которых работают круглосуточно огромные такие сервера 11 с половиной миллионов они зарабатывают в день и вот именно в эту отрасль мы заходим но для юридических лиц это невыгодно они не могут платить биткоинами потому что, или другой криптовалютой, потому что они волантильны, то есть они скачут вниз-вверх, да, огромное у них падение бывает. И разница там, в 500 или в 1000 евро бывает. И отсутствие юридической базы, и нет ничего таких механизмов обмена, что можно послать, допустим, ну, купить биткоин. Я покупаю, и через сутки он только приходит. И за это еще комиссия. 500 евро заплатил, 70 евро комиссия. Это огромное. Если ты не заплатишь большую комиссию, то это будет еще дольше идти. Вот. И поэтому мы думали, как же сделать, чтобы с одной стороны всем это надо было, а с другой стороны это не было бы спекулятивно. И придумали очень простую вещь. Да? С лицензиями платежную систему на основании системы блокчейн. Мы его застраховали просто с золотом, и на это у нас есть патент, и теперь ни одна фирма в мире не может это сделать без нашего ведома. И поэтому сегодня партнерам компании нашей предоставляется возможность стать соучредителем. Анастасия вам пришлет ссылочку, вы зарегистрируетесь, просто там свое имя, фамилию, e-mail, телефон надо будет ставить. Это можно даже в телефоне делать. И у нас свои эти программисты, свои платформы, все свое, свои приложения. И вы можете стать акционером, и это очень круто. Ну, то же самое, что акционером стать какого-нибудь, там, я не знаю, производства в Аврославе или в Германии или так далее. Они закрывают эту возможность, и акционеры всегда получают прибыль. И доли проекта, которые дают вам возможность зарабатывать, подобно акционерам банка. Только у нас не банка, а международная система блокчейн. Какие выгоды получаете вы? Это процент от каждой транзакции в мире с фонда комиссии. Ну это вдуматься надо и представить, да? От каждой транзакции. То есть каждая проведенная карточка или там телефоном QR-кодом оплаченная, мы с ней имеем комиссию. Возможность подключения торговых точек и получения процента комиссии транзакции данной точки. Но это вообще интересная возможность. И возможность содержания пруф-нода. Э, это сервер, подтверждающий транзакции. Но это уже для инвесторов, у которых более 35 тысяч э, акций. Вот. Это все мы потом рассмотрим. Также возможно продать эти доли по выгодной цене на внутренней бирже. Это возможно не раньше, чем через год. Это сделано для того, чтобы не было вот этой спекуляции. Купили и тут же продали. Возможность заработка на маркетинговой программе. Помимо всего, являясь акционером, вы одновременно приобретаете как бы франшизу, и вы можете дальше это предлагать и на этом тоже зарабатывать, и строить пассивный доход, и бизнес открывать. Реальный бизнес. Причем вы купили продукт для себя, как бы, для пользования, но э, можете его использовать, заработать хоть 100 тысяч, хоть миллион. Возможность возврата цены пака криптовалютой по выгодной цене из фонда Bounty. У нас был случай, вот буквально нам в Турции его рассказали. Это было в конце сентября. Пришел один папа, кстати, в Варшаве у нас шла презентация. У него семеро детей. Он говорит, как бы мне будущее от, от, ну, создать вот с вашей помощью. Ну, ему показали, что надо стать инвесторами. И он на каждого купил по 3000 и по 15 тысяч эти. Короче, он больше 100 тысяч вложил. Вот просто папа такой, ну, невзрачный с женой пришел. Понимаете? Это был шок. Они, ну, они, во-первых, и заработали, еще на маркетинге они получили кучу бонусов, на которые еще он сам себе еще приборов купил потом, там на 3000 евро, вот, поэтому это очень интересно, поэтому в Польше это, ну, достаточно развито все, вот, поэтому инвесторы, они, их деньги идут, естественно, на разработку программного обеспечения, партнерскую программу, на маркетинг, рекламу и на покупку золота. У нас много параметров и Патент, который дает возможность для разных ситуаций, и почему мы станем популярными? Потому что у нас есть 21 пункт. Первая система у нас работает. Это просто и понятно. Ролик вы не смотрели, да? Нет, я посмотрела ролик. А, ну тогда вам все понятно. Собственный обменник у нас. При... Да. да. да. Собственная обменник. Да, собственный обменник криптовалют у нас. То есть э, в Эстонии у нас, это самая продвинутая сейчас страна в мире, ну, по крайней мере, в Европе, по э, вот этим вот всем электронным делам, электронным криптовалютам, по обменам и так далее. У них, э, ну, тут в Германии у нас по Первому каналу показывали интервью и вообще, как у них все происходит. Я сам из Латвии, из Риги, но эстонцы, mm -hmm. они, конечно вообще красавчики у них никто не ходит ни в какую там роддом или как это мэрию или куда-нибудь там по каким-то вопросам они все решают через компьютер телефон вообще все ну, я не знаю к докторам как они ходят но остальное все у них вот ну, никто ничего там никаких документов не гоняет не подписывает не распечатывает ну, немцы в этом плане конечно отстают скажу честно вот И э, вот там у нас лицензия на обмен вот именно нашей криптовалюты випкоина на э, евро и там что еще нужно Ну в Европе евро Листинг на бирже У нас представительство в разных странах Быстрая охват рынка, более 3000 инвесторов, которые 8, уже 90% всех работ проинвестировали и во время вот этой всей подготовки мы поглотили компанию, купили просто, которая разрабатывала вот программное обеспечение для нашего блокчейна и других блокчейнов. Блокчейн, ну, надо почитать, что это такое. И теперь на 50 программистов у нас больше. Подвязанная у нас карта будет через то, что у нас в Сингапуре банковская лицензия выкупленная, там банк сейчас готовится. Вот. Будет, как как, да. Ну, э, дело в том, что они поменяли закон в Сингапуре, нам банк как таковой нужен был для финансов и для того, чтобы выпустить мастера виза-кар а, Они теперь э, по закону хотят, чтобы у нас там был открытый филиал, и чтобы там были работники, которых сейчас обучают, чтобы там кредиты выдавали и так далее. И вот эта вот целая история, она занимает время. Но она не влияет на вот эти транзакции и на возможность это дополнительный еще сервис, приложение для телефонов, для офлайн магазинов, то есть у официантов, у них в телефоне э, будет QR-код такой и наше приложение, оно моментально скачивается там, две строчки заполняются. И у кассиров тоже. Они вот как ходят сейчас с такими аппаратами в фартуках, ну, в ресторанах, в барах, то точно так же они будут с таким устройством в телефоне ходить. Им что же даже... Это обозначает, что на этого еще нет? Это только планах Или как? Оно уже используется в полный рост. В России, допустим, тот же яндекс Яндекс.Такси они не принимают им быстрее, чтобы заплатили через телефон, чем наличными считать там. Uh -huh. вот, это, это входит семимильными шагами в рынок. Просто uh -huh. с помощью нашего приложения в телефоне у вас будут все вот эти кредитные карточки, там, карточки скидочные, допустим, тот же Аушан или где-то там вы собираете пункты. Это все в телефоне у вас будет через наше приложение. А вот. кто распространяет предложения по рынку? Что что? Кто распространяет эти предложения по рынку? Кто этим занимается? Кто это вводит? Ну это вводит компания сама и естественно партнеры и инвесторы, потому что инвесторам это выгодно. Я покажу почему. У нас децентрализованный блокчейн. Вот сейчас как раз вот в эти две недели выкладываются. Это все вот на эту платформу, все кошельки и так далее, которые у нас уже открыты и где мы зарабатываем уже эти за транзакцию денежки. Вот. И э, у нас оплачено уже листинг на бирже, то есть у нас пять бирж уже готово, чтобы туда вышли и одна уже проплачена, потому что они берут оплату, ну, не маленькую, скажем честно, за то, что ты на бирже будешь выставлен. Хотя она нам, ну, как таковая, биржа нам для имиджа. Она нам вообще не нужна, потому что у нас своя система во всем. То есть на биржу еще не вышли? Ну, практически вышли. Вот сейчас оно как раз все ну, туда вот ну, выходит. Программисты это делают. Вот. Смарт-контракты мы можем предоставить фирмам. И краудфандинговые фирмы могут через нас делать ICO. За это мы, как акционеры, будем тоже получать ну, солидные деньги. Потом… Что э, такое ICO, ICO – это э, такая система, при которой вот, допустим, э, пришла какая-то фирма, да, или мы там решили фирму сделать, в которой краудфандинг знаете что? Нет, тоже не знаю. Есть много проектов, в которых люди друг другу помогают запустить проект. Допустим, там кто-то хочет э, за три миллиона там открыть какое-то там, я не знаю, э, содержание собак, которых там 2000 брошенных и так далее. Или какой-то социальный проект, или еще там открыть детский дом, ну и так далее. Много там разных э, проектов всяких. Или там э, построить корабль, который утилизирует эту всю пластмассу, которая... В океане там плавает И наши дети вообще могут океан увидеть. Вот, ну и так далее И эти фирмы должны набрать 3 миллиона евро Или 5 Ну, такое условие там И тогда они выходят вот на эту биржу Или куда-то там И они это должны размещать где-то И вот они размещают через нашу платформу И много таких фирм На данный момент? Ну, таких фирм очень много и каждая из них готова платить и у нас э, они будут рас, э, рас, свой проект располагать для того чтобы люди туда за, за, ну, оплачивали деньги и это опять будет транзакция с которой мы зарабатываем деньги а вот, у нас финансовая компания в Сингапуре как я уже говорил система кэшбэк будет сделана э, код пополнения на пачках чипсов и производителей в маркетах Допустим, в Польше это есть, я точно знаю, и э, были мы в Менхене на выставке, и там уже подготовлены фирмы, они вот, допустим, попкорн, хотя это к косметической выставке не имело отношения, но я очень удивился. У них такие пачечки, ну, наверное, им для рекламы нужны, но с другой стороны разрабатывали и косметику, и ну, биопитание такое специальное. И у них маленький такой qr стоит на каждой пачке. Для чего? Для того, чтобы люди собирали, ну, как бы вот эти вот корешочки, и там 10 штук получи... собрал, один там бесплатно получил. И вот это QR-кодом все время сканируется. Это очень интересно. Потом система для оплаты в такси, то есть бесплатное приложение скачал, получить деньги без комиссии и там скидку до 25%. Ну это никого не секрет, это с карточками, а такие же действуют и в телефонах. Допустим, я думаю в Польше есть такой ХМ-маркет, это, HM Market, это ну, распространенная молодежная одежда такая. Ну, в Амшане точно он есть. И ты когда заходишь на кассу и плачешь, они говорят, скачай приложение и получишь 20% скидку. И кто? Я стою в айфоне, быстро скачал QR-код, и через минуту я там зарегистрировал себя, они видят мой номер уже, и тут же его сканируют, и 20% мне скидку. Вот в этой системе мы и находимся. Вот. А архивы и модуль хранения документов. То есть это вот для банков и так далее. И огромная экосистема на основе стабильной криптовалюты почему у нас стабильно, потому что она застрахована золотом и у нас она не может упасть она не, не связана со спекуляцией поэтому мы будем успешны оно просто и понятно управляется вот через телефон спокойно с помощью приложения и тут сразу видно випкоины сколько, какой, курс, какой курс там евро и так далее Акционеры получают документы о владении долями компании Invest. я покажу, как выглядит. Золото в Арабских Эмиратах застраховано международной компанией. Дочерние компании «Бизнес-процесс Технология» зарегистрированы и работают в строгом соответствии с законодательством Арабских Эмиратов и Евросоюза. Акционер ну вы увидите потом. Акционеры имеют доступ к результатам проверок компании, вип-инвест, крупнейшими аудиторскими организациями. Эти из Швейцарии. Акционеры могут реализовать свои доли на бирже. У нас э, головная компания, ну, головной офис в Швейцарии. Легально и юридически обоснованная в большинстве стран мира. Механизм стабильно повышающего курса платежной монеты. У нас низкая комиссия за транзакции 1%, Интегрированная система обмена випкоин, фиат плюс дебетовые карты. И со стабильным обеспеченным активом монеты в виде золота. И вот это все дает возможность нам, скажем так, быть конкурентами и развиваться. Если мы медленно будем развиваться, ну будет медленный выигрыш. Если быстрый, ну это очень быстро пойдет. Еще у нас рынок, допустим, ну, Африки и вот этих стран. У меня, допустим, ну, друзья из Шри-Ланки, мы познакомились, когда нам компания оплачивала э, за промоушен полностью поездку туда на всех четверых. То есть я, и, жена, и двое детей, мы ездили практически за счет компании. И э, он звонит и говорит: у нас там сейчас опять взрывы, то все, нет никаких туристов, пришли мне 50 евро. По Western Union. Я пошел узнавать, так он получит из 50-15 евро. Если через нашу систему, то комиссия будет 1%. Он, ну, мы там заплатим 50 центов или сколько, да? Или евро. И он получит 49. И он открывает кошелек и тут же это обналечивает. Вот это, это вообще... Круто. у нас бабушки свою пенсию по 150 евро в Прибалтике откладывают каждый месяц в биткоины, потому что они понимают, что это стабильнее, чем то, что они в банк могут положить где-то 0,4%. А по... обновить сколько они это в банке? Ну, прямо картой вы снимаете, да. Или вы на наш... Да? да, или вы на счет себе будете ну, пересылать. Да. да. Вот. И мы, мы вот в рынке, чтобы было понятно, Western Union, допустим, они 5,5 миллиардов зарабатывают на комиссии, они ничего не производят, ничего uh -huh. не делают, они переправляют деньги из Польши в Украину, из Польши там, в Казахстан и так далее. И за этот мы платим процент. Вот именно этим мы и занимаемся только для юридических лиц в основном. Uh -huh. Потому что у них терминалы, у них клиенты, которые платят карты. Вот. И у нас акционеры экосистемы випкоин, они зарабатывают вот на этих шопах еще, интернет-магазинах и так далее. И по всему миру это распространяется. И вот такой глобальный международный охват требует крупных финансовых затрат. Потому что каждое из направлений у нас финансируется из своих источников. Высококлассных специалистов, юридические, финансовые, блокчейн, сфер, дочерних компаний с допусками лицензии в странах. Это Эстония, Сингапур, Эмираты. Представитель странных пользователей платежной экосистемы. И заинтересованных акционеров, продвигающих информацию по всему миру. И вот в чем фишка. Распределение вот этого процента комиссии, которые платят там эти э, предприниматели, оно идет таким образом. 50%. То есть полпроцента от каждой транзакции в мире распределяется между всеми акционерами по количеству долей. И акционеры имеют право подключать в магазины мерчантов. И за это они зарабатывают четверть процента. И я говорю, если один аушан подключить, то можно в жизни уже ни о чем больше не волноваться. Изымается из-за прощения и уничтожается еще одна четверть, вот это красная. И таким образом становится золото больше, чем самих юбкоинов. И, и за счет вот этого исчезновения четверти, курс этот постоянно растет по чуть-чуть. И, допустим, если какой-то предприниматель там, продал на 10 тысяч евро ну, пиццерия, допустим, ему надо там... В пятницу у него выручка 10 тысяч, а в понедельник у него там во вторник закупка помидоров, там, муки, я не знаю чего. вот. Он э, оставив в випкоинах, они вырастут за эти выходные, потому что транзакции идут по всему миру, и оно растет, растет, растет по чуть-чуть. И он уже обменяет их в понедельник на евро, и у него станет сумма больше, чем было там, там 10 тысяч 100 и так далее. Понимаете? И поэтому предпринимателям это тоже очень выгодно. Помимо того, что они маленький процент один платят, так они еще выигрывают от того, что курс растет. Им же сразу деньги все не нужны. А, вот. И, ну, у меня у самого магазины были в Прибалтике, поэтому я прекрасно это знаю. 5% от ежемесячного роста валюты направляется на поощрение делегатам сети. То есть партнерам, заверяющим транзакции. И вот это тоже акционеры будут иметь возможность у кого 35 тысяч акций, они могут еще 5 процентов в месяц зарабатывать. Но у них будет там обязанность контролировать это дело. И это тоже еще один из пунктов, который дает ну, возможность надежности и контроля со стороны акционеров. Вот. Ну, представительство у нас открываются мы тоже как бы представляем это дело в Германии. Вот, система обмена випкоина денежных средств плюс дебетовые карты Вот Они будут завязаны через приложение на телефоне Если человек покупает монеты, отсылается в Арабские Эмираты деньги Они эмиссию создают и закупают золото И выпускают випкоин, который поступает в кошелек Кошелек он электронно отдельно открывается в электронном виде вот. И мы получаем в обращении криптовалюту, которая имеет реальную ценность, а не спекулятивную. И надежно, и легко выводится на счет или карточку. Но мало того, вот те, кто сейчас биткоины, эфириум и так далее через биржи выводят, ну, я скажу, это не совсем простой процесс, особенно для начала, то им будет очень просто через нас это делать. Я потом покажу этот терминал. Это вообще бомба. Вот. И у нас реальная постоянно повышающаяся ценность, как я и говорил, потому что эти четверть процента, они выходят из системы, и золото становится как бы больше. Если у нас эта валюта станет популярной, то быстрое подорожание будет. Если не популярная, медленная. Но она не может обвалиться даже в кризис. А кризис, к сожалению, будет через год или два. Мы не подвержены, потому что оно привязано к золоту. Если золото упадет в цене, то, ну, скажем, совсем сильно, то мы, конечно, пострадаем, но не до конца. Но если оно вообще упадет, то в мире ничего уже больше не будет происходить. То есть финансовые, ну, вообще. Тогда уже можно забыть об всем, скажем так. Поэтому это, ну, нереальная ситуация, скажем. Ну, такого, к сожалению, не было еще или к счастью, вот, и вот график, да, как у нас она идет и как биткоин скачет, он, конечно, крутая криптовалюта, вообще вопросов нет, там был в 2017 году вообще 20 тысяч, вот, я не успел там снять, потому что не шли транзакции, вот, и... Наша криптовалюта идет медленно, я купил випкоины просто ну, в начале проекта, потому что я доверяю этой компании, и они у меня сейчас выросли на 1000 евро, и они выросли у меня больше чем на 40%, я купил по 34%, а сейчас они уже 50 центов стоят, и плюс золото подорожало в этом году на 24%, еще выросло. Вот. у нас постоянно каждую среду отчитывается президент о выполненных работах у нас лайф, можно вопросы задать у нас э, на этом сайте текущий статус выполненных работ показан и тут осталось вот немного да? ну, сначала был вопрос акционеров и ну, мы сказали какие предпочтения мы считаем ну, нужно вначале делать Поэтому по этому плану компания это все делает то есть все какие-то нововведения, она слышит от партнеров, партнеров. Э -э вот. Ну про эти выгоды мы уже говорили, вот и вот самое интересное, что оно делится на три части. И випкоинов становится меньше, а золото остается тоже. И вот если мы брать один пример, ну в идеальном виде, если 10 магазинов вы подключили и 10 тысяч транзакций у них проходит за день, потому что, ну, в среднем, для нормального магазина это вполне достойно и реально по 50 евро, то ваша комиссия, если вы подключили его, составляет 12,5 тысяч в месяц. И вот это вот очень крутая возможность. Помимо того, что ты зарабатываешь на тех же транзакциях, у нас есть люди, которые уже свои магазины сейчас готовы подключить, уже договора сейчас ждут. Потому что они, как акционеры, будут получать собственных транзакций еще 0,25%. Помимо тех 0,5%, что распределяется. Вот так выглядят эти документы. в ЭТСА Софтвер. Это держатель вот этого банка. Сертификат корпорации. Открытый на, в Европе на Маршалловых островах. И это все в бэк-офисе можно рассмотреть. То есть у нас схема такая, компания-владелец программы кошельков, это Business Process Technology. Компания с лицензией на обмен, это у нас в Эстонии. И компания-владелец предомиссионного кошелька в Эмиратах. Вот она, Эстония, Эмирата и Сингапур. Все видео у нас есть тоже на YouTube-канале. И вот так выглядит лицензия конкретная на, в этой Эстонии на проводку с регистрацией с номером и так далее это все можно проверить вот так выглядит сертификат invest limited корпорации в дубае тоже можно потом проверить а это его solution это которая в сингапуре компания и вот у нас инвестора с каждым месяцем эти паки уменьшают количество акций потому что в какое-то время может, до Нового года, а может, в следующем месяце компания, как только реализует все, вот полностью уже вышло, вышло приложение вышли на биржу, то может акционеры уже и не понадобятся, акционерные пакеты больше продаваться не будут. И вот сейчас есть реальная возможность еще, ну, как бы в этот вагон прыгнуть И потенциальный инвестор, который хотя бы 3000 инвестирует, он будет примерно зарабатывать 4 тысячи евро в месяц. Поэтому вот эти акции никто продавать особо не захочет. Но, если вы имеете там сейчас 26 тысяч акций, да, 400 с то вот, то вы можете рассчитывать, что если они стоят 50 центов, это уже 13 евро. Потому что вам пересчитают их по тому курсу, который сегодня, когда вы купили, а, и это будет количество долей. Но вы Оплату за них получите по курсу, который будет, а он все время растет. И вот это тоже интересно. А по маркетингу за каждого инвестора вы получаете 900 баллов и 500 евро. А Анастасия потом вам, если надо, расскажет. Ой, тогда туда пошел. Вот. И поэтому мы, скажем, в, том, в той сфере, где среднесуточный объем клиентских операций очень огромный. И вот допустим, ну конечно, Ситибанк Он крутой, он давно и все такое Но у него в сутки 3, 3 триллиона долларов проходит вот, вот это Ну просто об этом люди многие Даже не знают И поэтому вот э, Через ICO при, привлечь ему удалось за январь-март 18 года за 3 месяца 6,3 миллиарда евро Ой, долларов То есть вот, Ой, я точно не скажу, но у нас, допустим, 30-40 тысяч партнеров по всему миру, у нас, ну, наверное, больше уже, потому что только у меня в структуре более половиной тысяч. Потом у нас шел в день, ну, короче, 25 тысяч в час поток денег шел, пару дней назад. Вот. И если мы рассматриваем, допустим, не то, как биткоин делает, да, вот тут пример, полпроцента от комиссии, это где-то миллиард двести семьдесят два миллиона получается. Это в месяц, то на одну долю вот такой вот примерно расклад получается. Инвестор 2, кто 15 тысяч инвестирует, получает в месяц 25 тысяч. Это при биткоина и если у нас будет такой же оборот, как у них. Вот поэтому был бы вопрос, какой оборот у Да. Так вот, мы посчитали, что оказалось, что в нашей да. системе, если мы, ну, поскольку с ними сравниваться тяжеловато ну, для начала, то если у нас даже в 36 раз будет меньше да, акций, у нас все равно э, заработок останется тот же. Если в 36 раз меньше транзакций, У нас процент остается тот же что идет Вы постоянный рост это уже делается, или это еще не Нет, еще не делается Вы что? Если бы у нас это было Мы бы вообще столу действия э, компании потому что говорится будет э, будет делать э, планирующие милиарда там планируется еще что-то а интересно на сегодня такие цифры вот такой вопрос ну вот же не но вот эту табличку может очень быстро промотать ну, я вам ее пришлю, я могу всю презентацию прислать, не вопрос. Это все на сайте вы увидите. Я же говорю, вы зарегистрируетесь и на сайте все увидите. Это же ничего не стоит, Там, это просто у меня уже устарела презентация, потому что сейчас уже здесь другие цифры, уже они более заполнены. А, вот, и поэтому мы-то и в начале, мы в стартапе, мы в начале. Потому что только те, кто в начале зарабатывают. Это вот принцип Парета 1.9.90. процент людей получает 90% того, что потом получают 90% людей. они получают да, вот это понятно. Да, вот именно об этом речь. Вот здесь даже и это устарело у меня. Потому что сейчас курс 50. Ну, это просто легко увидеть прямо в интернете. И... Заработок был 7%, но я посчитал, что у меня 45% заработок. Потому что я покупал за 34. Это одна сотая грамма золота, одна сотая унция золота. И вот э, тут э, разница в том, что ты получаешь как инвестор 2, а инвестор 2 уже 11. И вот это, ну, разница в этом, что 15 тысяч ложил или 3. И поэтому... Стоимость одной сотой грамма золота она увеличивается тоже. И, соответственно, наш виткоин, Поэтому на графике видно. А вот эти транзакции идут, их прямо в кошельке видишь ты. Вот ну, в такое-то время вот этот код блокчейна, и ты получил столько-то виткоинов за комиссию. И а вот это, оно... это код. Это каждая операция Да, конечно. И у каждой операции такой код, поэтому его подделать невозможно. Об этом и речь, это и есть система блокчейн И поэтому она у нас уже работает Просто эти транзакции у нас внутренние там Какие-то интернет-магазины У нас договор с магазином на Украине С целой сетью этих Как их звать ну, Универмагов да? <coughs> вот, И это все начинается И у нас есть свой терминал Мы представляем терминал С возможностью приема Випкоин голд и вот этот терминал, мы уже первый чек с него сняли буквально в Турции. Через телефон у нас в Фейсбуке. У меня, если на мою страницу зайти, лайф оттуда э, было, как это происходило. Вот. Он для андроидов и для э, Эпплов принимает, обрабатывает карты Visa MasterCard. И платежи в випкоинах, биткоинах, этериум. Ну, Это с, Биткоин и этериум – это ну, э, топ-2 криптовалюты. И обратите внимание, что другие криптовалюты автоматически конвертируются в випкоин-голд. То есть, литкоины, там, платинкоины, я не знаю, еще какие коины. И транзакция происходит в випкоин-голд в нашей системе. И предпринимателю достаточно установить новый терминал, чтобы расширить возможность приема. И вот он выглядит такой. Вот это мы... в виду, что если люди пользуются не не вот Этериум, а виза да. мастеркард Да, да, да Ну, например, виза мастеркард или какие-то вообще другие еще виткоина через этот терминал то получается, что на биткоин кое-что будет идти какой-то процент. Да, да, да, да, да именно вот, и вот так чек выглядит вот он виткоин курницы, amount 12 евро, там шеф на 12 евро покупал что-то там в Турции вот, и в випкоинах это было 2269, ну вот это 0909. Это все прошло через нашу Словакию, потому что швейцарская компания имеет банковские счета через Словакию, потому что это вот, вот это вот все выпускается на огромной компании, которая обеспечивает весь мир вот этими терминалами, где мы, ну, карточкой оплачиваем по всему миру. Вот они а выпускают. Что, а что это за компания? Ну, в Словакии есть такая... Вот, и вот это я держу этот терминал, вот первый, то есть, ну, это как бы не файк, это все работает У нас плюс есть свои боты, свои телеграм-боты, которые помогают, как бы, клиентам больше иметь информацию о нас И автоматически входить в систему, и мы получаем партнеров Плюс у нас смарт-контракты, то есть компьютерные алгоритмы, предназначены для заключения и поддержания коммерческих контрактов и технологий блокчейн. То есть, вот, допустим, ваша компания может заключать контракты там, с российской через нашу систему смарт-контрактов, но она тоже введется в свое время, и вам не надо там ездить, куда-то подписывать, она будет как у нотариуса. Вот это, ну... Я понимаю, что эта да. Да да да. Да, да, да, да, да, да, ага, а вот, Initial Coin Offering, вот это ICO называется, то есть, ну, это как бы площадка международная, да, и вот там на этой площадке собираются это средства, просто это, ну, не с бухты-барахты, это все официально, то есть, это все в таком действии, и в чем еще фишка у нас, это, конечно, тоже восторг всех акционеров и вообще членов наших команд вывело. Потому что Microsoft зарабатывает не на продаже компьютеров. Большую часть денег они зарабатывают на патентах. Их у них 4500. И потому что многие фирмы выпускают эти мониторы, компьютеры, там, Китай и так далее. Но они все выпускают запатентованное то, что Microsoft выпустил. И за это Microsoft получает вот эти миллиарды. И вот у нас есть своя лицензия, э, патент, на то, что ни одна компания в мире больше не может зарегистрировать свою криптовалюту, э, подтвержденную чем-либо, золотом, машинами, домами, недвижимостью, без того, что нам не оплатят за это, если мы согласимся. А если мы не согласимся, то они через суд вообще не имеют права ничего сделать. То есть у нас конкурентов тогда меньше. Окей? Okay? И... Мы как раз в том, находимся, в э, но ну, в той части, где скорость имеет воз... время. Э, скорость имеет э, решение, скажем так, ну, влияние на то, сколько ты заработаешь. Э, потому что, вот, допустим, тот же Facebook, да, когда-то, когда он выходил, ну многие крутили выска, говорили, что за хрень ты придумал, там, кто должен укладывать каждый час свои фотки, там, ну это вообще бред. Вот. И парень, который раскрасил стены офиса, заработал 60 тысяч ев... долларов. И ему предложили акции Фейсбука тогда. Он сказал, что это все глупость, ну ладно, бог с ним. Вот. И он взял. И через пять лет он получил 500 миллионов его акции оценивались, вот такие вот дела, и примерно вот в этом положении находимся мы, потому что когда я сегодня даже разговаривал с докторами у нас, немцами, они говорят это просто безумие, это круто, потому что ну настолько все уже надоело и невозможно в практике работать, а здесь ты получаешь вот, вот такую возможность. Вот для них это оказалось круто. Ну, они продвинутые такие доктора. Потому что они ну, много информации знают вообще о том, что происходит и так далее. Находится в Берлине. И они говорят, это вообще это, это класс. Потому что каждый человек может прийти, там наш аппарат купить, прямо там оплатить картой и все, ушел. И не надо заморачиваться. Вот. Поэтому... Ну, ни одна криптовалюта в мире не может предоставить там, гарантии вообще на 100% процентов на и так далее. Но мы сделали все, чтобы были уверены в стопильной работе системы. За нами э, 20-летняя mm -hmm. имидж компании, которая выпускает приборы. Они просто какие-то пацаны образовались, денег собрали и убежали. Вот. И поэтому мы уверены в этой компании на 99,9%, то есть, что вот это вот все пойдет, но она уже идет, поэтому уже тут, как говорится, вы уже в последний вагон впрыгиваете, в 2017 году мы просто вкладывали деньги из-за доверия, вот, чисто президенту, все, ну, я их знал раньше, потому что мы использовали эти технологии уже лет 6 назад, ну, так вышло, что у нас была трагедия в семье, и... А мы были в таких состояниях, что нам вот эти технологии биорезонанса помогли просто жить. Все. Вот. Поэтому не упускайте эту возможность и, как и Анастасия, становитесь акционером, будьте в нашей команде, зарабатывайте деньги. И вы можете, кстати, вернуть эти деньги буквально в течение месяца. Есть система, я вам тоже покажу. А можно еще и зарабатывать. У нас девочки есть, ну просто обычные домохозяйки. Ну и сама Анастасия может рассказать, сколько она в час зарабатывала иногда. И есть кто-то до 2000 за пару дней получал. Два дня, 2000, 2000 евро. Для Польши, по-моему, это нормально. Да, для любой страны, даже Германии. Вот. А почему прийти надо прямо сейчас? Потому что сейчас начало, огромный потенциал роста, настоящий остаточный доход и уникальный маркетинг у нас. Это все шаг за шагом мы покажем. Поэтому присоединяйтесь.